Банде Гурупаса Дхандам Прафум Нанда Нанда Ванча калптару ашке басиндубе вачу. Патитаананг пабуне бхавишна вибью. Намо нама. Мукан каротивачаланг Чна вакти паде деви шаттва твои намо нама Нараяна намас Девин сварасватинг Садану рапто гуру богти жукто богти прамадакш ягодварн дейям сада пари бабагн мавиштодух титас падам сива виринчанутам сараньяхитати хам бандавал лабади будхам. Банде махапурусаде чарна арвиндам. Ятпаду паллабанокхандамани чатай. Биспуриджи токима пигабодус Шия Дуита Галад Харасива Садихи Гаурабхатта Шри Кришна Чайтана Прахунитананда. Шия Дуита Галад Рама, Рама, Аджануламби, Тобужоканука, Бугату, Шангридануи, Кабитару, Камала, Ихтакшо, Вишам, Бару, Вижавару, Жугодару, Муфалу,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 Сура суроир бандито диварукам, бхуктин чамуктин чадада синитам, Бхаванурупе носада нарана, Ганга Приямано гумада парам, Браанаси пурапти ваджави шанатам, Ваги саджусса вадане, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Калуна Раджан, Джагатам, Парам Парам Гурум тиलोको न था न तपादुपंकजम प्रायः नमर्ता Якшанти пасанда бибхинна чето са. Гаурья сарасвати гостхамитхакарпхупат, Сарасвати Госвамитхакарпхупат, парамаха сказал, «Люди без анугатты, подобны животному». Подобное зверям. Тот, у нет, тот, кто не находится в ину все животное, равно, что животное, и даже хуже. Потому что живое существо не может контролировать свои органы чувств, обусловленное живое существо. Без помощи чистого преданного не может контролировать свои органы чувств. Это возможно лишь по милости преданного. Но как узнать, кто находится в Анугате, кто предался на 100%, а кто нет? Сила Правхупад говорит, что существует множество, множество признаков, по которым можно понять, кто является анугатией, а кто нет прежде всего надо понять, что тот, кто не предался искренне делает шоу из Гуру Сава. если у человека есть какие-то корыстные мотивы если корыстных мотивов больше нет, то он прекращает служение. Тот, кто склонен на 100% служить Гурупаду Падму, обладает терпением. Без терпения служить невозможно. Если их личные интересы больше не удовлетворяются, они прекращают служить и начинают противостоять Гуру То есть, прежде всего, они предлож... прекращают сотрудничать с ним. Прекращают служить ему. Потом аппарат увеличиваются. увеличивается. То есть, самое первое, прекращ... такой человек прекращает служить своему гуру. Из-за пренебрежения своим гуру аппаратхи накапливаются, и такой человек начинает соперничать со своим гуру. А затем он доходит до того, что начинает бороться с ним, воевать с ним. Такая вот у нас Гуру Сева. Поэтому Прабхупат всегда говорил, что Гуру Сева — это самое главное. Она превыше всего. Прежде всего, необходимо понять, кто есть Садхгуру. И предаться нужно именно подлинному Гуру, тому, кто может наделить вас стопроцентным благом. В таком случае, говорит Прабхопат, ситханта вичар нужно необходимо проверить, следующее, что необходимо проверить, перенял ли ученик то, что находится в сердце Гуру Дева? Имеется в виду, следую ли я Гуру так, что его качества перешли в мое сердце. И это в действительности, этот процесс описан в шастрах, что если вы служите какому-то нечестивому человеку, естественным образом его качества передадутся вам. То есть в Шатрах сказано, что если вы кому-то служите, качество объекта вашего служения переходит к вам. Поэтому в Шитане и сказано, что все качества Кришны проявляются в Его преданных. Конечно, есть определенные качества, которые... Не могут быть присущи Дживе, такие как творение, возможность творить миры, и Еще кое-что. Тем не менее, большинство благоприятных большинство качеств Кришны проявляются в его предах. Точно так же вы можете проверить меня, являюсь ли я слугой своего гуру Махараджа. Если это так, то все качества моего Гуру Падападмы должны быть проявлены во мне. Не может быть так, что Гуру Дев идет на север, а ученик идет на юг. Однажды один из учеников спросил моего Гурпада Падму, «Можно я поеду на Запад проповедовать?» Гурдов спросил, «Зачем?» А тут ничего не ответил, Нам нечего было ответить. Если вы действительно хотите проповедовать, почему бы вам не начать с себя? Зачем кому куда-то ехать? Ведь вначале нужно проповедовать себе. Проповедовать себе, когда вы достигнете успеха, вы можете проповедовать тем, кто находится вокруг вас. А когда вы достигнете успеха в этом, вы уже можете ехать куда-то в отдаленные места и проповедовать там. так качество Мавагуру падмы должны проявиться во мне. Никак иначе. Быть не может. Если я действительно по-настоящему служу ему. Но век Кали поразительно то, что никто не хочет совершать настоящий баджан. Если люди и якобы занимаются им, они делают это. С лицемерием они находятся под влиянием Кали и Майи. Именно поэтому они не стремятся к совершенству в Баджане. Даже если они принимают одежды вайшнавов, по-настоящему в действительности они не особо интересуются совершенством Баджана. до последнего момента вашей жизни калия пытается побороть вас, она наблюдает за тем, насколько, сколько у нас любви Гуру Падападми, когда она убедится, что любовь находится на высшем уровне, любовь к Гуру и Вашнамам, это единственное, что нам нужно, наше предание стопроцентно лотосным стопам Садхгуру, калия уже не сможет ничего сделать. Она в этот момент, в этот момент, когда мы обречем такое предание, уже будет побеждена. Именно поэтому я рассказывал о том, что синьва сачария говорит, что до тех пор, пока вы не разовьете несравненную привязанность гурупада падме, не превзойденную привязанность гурупада падме, Кали не оставит вас, Майя не оставит. Итак, самое главное — это Гуру Сева, Гуру Вашнава Сева. И в этот век очень много противостояния, потому что век Кали — это век противостояния. Казалось бы, нет причины для ссор, для ругани, для противостояния, но они начинаются. Таков этот век. Но мы должны прибегнуть к лекарству, к Харинаму и Харикатхе. Если мы будем принимать его, мы спасемся. А если отвергнем, не будет у нас нам спасения. Мы не сможем избавиться от влияния кали. Там, где ха звучит Харикатха и Киртан, Кали безвластно. Так вот, нужно запомнить наставление Шинива Сачари, эти слова. До тех пор, пока у вас не появится сильнейшая любовь к Гуру Падападме, вы можете выучить бесчисленное количество Шастры, изучить Веду, Веданту, но Кришна Бхакти не будет доступна вам. Любви Кришне вам не обрести. Поэтому Прабхупад очень часто говорил, что нужно стать Гурвадева Татмой, что означает, необходимо сделать свое сердце единым сердцем Гурупада Падмы, привести, привести свое сердце в полную гармонию с сердцем Гурупада Падмы, так, чтобы желания Гурупада Падмы стали моими желаниями чтобы Его ситханта стала, Моей ситхантой. И так, если даже Вы будете находиться за 10 километров от Своего Духовного Учителя, как, например, это было в случае с Шилы Бона, Госвами Махараджа, Госвами Махараджа, когда Прабхупад отправил их на проповедь, и они были в странах Европы, а Прабхупад находился здесь. Тем не менее, их сердца были едины с Пракхупадой. Пракхупад давал вдохновение, о чем им говорить. То есть признак чистого преданного заключается в том, что он говорит, то, что он говорит, исходит из сердца. И именно Гуру Дев посылает, вдохновение. Humility, so, дождь милости so льется на нас, Преданный задает вопрос, в шастрах сказано, что в дхаме всюду просад. Тут и саду крипа, и крипа, То есть только милости вокруг, и она как дождь льется на нас. Так почему же мы не можем никак продвинуться в своей духовной практике? На это Гуру Падман отвечал, да, дождь милости, то есть милость повсюду она может, дождь милости может литься на нас, но для того, чтобы принять ее, необходима емкость. Необходимо что-то, куда я налью эту милость. И к тому же эта емкость не должна быть дрявой. Если горшок куда вливается, милость гуру, имеет дыру в себе, вся, вся милость будет выходить из него. И что же подразумевается под такой дырой? Это ваша слабость, ваши анартхи и аппаратхи. То есть, возможно, у вас и есть эта емкость, куда вы собираете милость гору, но если она дрявая, то милость уходит. Однажды ко мне пришел один, гору, один преданный и сказал, я лишился всего, я пуст. Я поразился и сказал, почему ты тысячи харикатхи прослушал. Значит, ты сейчас ответственен за свою слабость, ты ответственен за свою опустошенность. Потому что не может быть такого. После того, как ты услышал столько харикадхи, получил столько милости от своего гуру. Прабхупад говорит, что получив, услышав Харикатху, много-много харикатхи, услышав кальяна Калпатару, услышав столько сокровенных вещей, потом оставлять баджан. Возможно, я не квалифицирован, размышлял Прабхупад. То есть он говорил о ком-то из своих учеников, которые оставили преднаслужение. служение. Он, люди называли его личным спутником Прабхупады. Он познал столько сокровенных истин, а потом ушел. И Прабхупад говорил, возможно, во мне какой-то есть недостаток, причина во мне. И Прабхупат объяснил в связи, в связи с этим, что за дживой остается право пасть. Джива может совершить аппаратху и в любой момент пасть. Также она может возвыситься, а может пасть. Именно поэтому мы должны быть крайне осторожны. Должны, в нас должно преобладать настроение смирения. Нужно смиренно быть настолько, что если кто-то когда-то даст мне подзатыльник, я сложа руки, не буду ему отвечать тем же. Я со смирением приму эти типа, подзатыльники. Итак, мы должны быть очень внимательны к тому, к, к, к аппаратхам. Мы да, заним, совершаем какой-то баджан, но если в процессе мы аппаратхи совершаем, получается так, что мы сделали шаг вперед и из-за аппаратха отодвигаемся назад. То есть постоянные падение по, подъемы и падения, подъемы и падения. Я рассказывала вам о экзамене, который... То есть, если вы даете правильный ответ, вы продвигаетесь вперед, а если неправильный, то вы отнимаете два балла. После того, как вы завершили ответ на вопросы, Допустим, у вас было 50. And 50 and допустим, вы ответили на 50 вопросов, вопросов, правильно? А На 50 вопросов нет. 100 got, 100, То есть получается, что мы из э, правильных ответов вычитаем неправильно, и получается, что мы на нуле. И такое положение всех преданных. Мы, казалось бы, и совершаем какой-то прогресс, но наши неудачи, наши ошибки перечеркивают его и возвращают в первоначальную, в первоначальную точку. Если вы совершаете аппаратху, вы уходите на нулевой уровень, да даже не нулевой, а минусовой, уходите в минус. Ноль — это не так плохо, еще как какая-то возможность на развитие есть, но минус — это плохо. Для, них, для тех, кто в минусе, сложно совершать уже Харибаджан. Помните, вчера я рассказывал о Прабхадананда Сарасвати, о том, как возможно, что, что Прабхаданда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати — это одна и та же Личность. Так или иначе, Ачария старается изо всех сил доказать, что это так, но я доказываю, что это не так. Есть много документов, исторический подтекст. В читании Бхагаваты и в читании Чиритамрити сказано, что до того как Махапрабху принял саньясу, он сказал один негодяй в Варанаси учит на, учит, обучает, якобы, веданте, но тем самым он ä, разрубает меня на куски. Он, то есть эти слова относились к Пракашананде. То есть он дает такие комментарии на веданту, та, такие майвадские комментарии, что ими он разрубает мое трансцендентное тело на части. Я сделал так, чтобы... Его поразило проказа. Он заболел проказой, тем не менее, он ничего не понял. То есть Махапрабу говорил об этом еще, когда он был в город Хаме, еще до принятия саньяса. И через долгое время он по, по принял саньясу и затем отправился в Нилачала к Шетру а затем предпринял свое первое паломничество в Южную Индию. Это заняло примерно как минимум два года. Там он встретился с Рай Раманандой. Затем Свинката Батай в Ширирангане. На протяжении четырех месяцев, целых четыре месяца, Верховный Господь. жил в доме Венката бхаты. В Шастра сказано, что даже секунды Даршана Господа достаточно, чтобы обрести бхакти. Если хотя бы на секунду вы бы взглянули на Гаурангу, вы обрели бы А тут речь идет о четырех месяцах. Представляете, то есть а, за секунду Махапрабху изменял а, сердца животных, подобных мне. А тут он четыре месяца провел с, со своими преданными. Так как это возможно, что, ж, находясь четыре месяца с Махапрабху, а, они не изменили бы свое умонастроение, то есть они поклонялись на Райне, но после встречи с Махапрабу они изменились. Прежде они понимали поклонение лишь Шакшмина Райне. И никак не могли выйти за рамки поклонения. Но поклонение Кришне раса бесконечна, то есть там столько расы, что нет границ. Так как это возможно, что Прака Шананда Сарасватипат, Пат, Гапалабатта не изменили бы свое умонастроение? У них постоянно проходили Иштагошдхи, и, конечно же, Махапрабху изменил их сердца. Они захотели поклоняться Кришне вместо Лакшмина Райне. Как я, я уже говорил, Пракашнанда Сарасватипад был уникален. Даже heaven, на райских planet. планетах не сыскать такого, такой личности, как он. Я сейчас не рассказываю какие-то небылицы. Даже в раю не могли написать то, что написал он. Он писал настолько возвышенные вещи что если кто-то э, просто вверх <laughs> тормашками книгу читал, раса уже текла на него. Он писал настолько возвышенные вещи, что любую строку, прочитая вы любую строку, хотя бы одну строку, вы начали бы танцевать, прыгать отчасти писал он так, как будто бы сама Швимати Радхарани или кто-то из Йосакхи с ней зашли сюда и написали. Вот это шлока, относится к тому, что я писал, про про такой ритм такой кто мог так написать? Так, как будто бы он сам был очевидцем лил, которые совершали Радха Говинда, как будто он сам сидел в рощах Вриндавана, наблюдал за тем, что они делали, а потом записывал. Поэтому совершенно естественно, что читание Махапрабху изменило сердце Винката Бхатте, Прабхадананда Сарасватипада. То есть изначально Прабхананда Сарасватипад был саньяси из Шри Сампрадая. Прабхананда это имя саньяси. Когда он Махапрабху ушел из их дома, они.. Просто были в таком отчаянии, что потеряли сознание. Когда четыре месяца прошло, Махапрабху вышел из их дома, они просто лишились сознания, упали и горько рыдали. Прабху ушел, мы как слепые остались без него. Прежде чем идти, Махапрабху сказал, пока Гапалабата не не подрастет. Пусть он остается здесь, как только он станет более зрелым, отправьте его во Вриндаван. Когда, как только Махапрабху ушел, Прабханас Расвати решил пойти за ним. И он пошел во Вриндаван и до последних своих дней жил в Камбане, совершая там баджан на берегу в -кунде. И там он написал эти замечательные вещи, о которых я говорил. То есть, прежде всего, я хочу разрешить вот этот вопрос — одна и та же Личность или нет. Когда Махапрабху принял Саньясу, он посетил Южную Индию, а потом вернулся в Пуре, и спустя долгое время он решил пойти во Вриндаван. А преданные долго не позволяли ему сделать это. Потому что они не могли жить без Махапрабху, поэтому они всячески э, хитрили, э, говорили ему, сейчас слишком холодно, подожди, зима закончится, пойдешь. А потом, о, сейчас фестиваль, красок, ты останься, а потом пойдешь. А сейчас слишком жарко, слишком жарко. Тем более Радхаятра скоро, ты же не можешь его пропустить. И так они откладывали-откладывали уход Махапрабху, но, в конце концов, он ушел, он пошел во Вриндаву. Первый раз, когда первая попытка пойти во Вриндаву, нельзя сказать, что она была полностью провальна. То есть он дошел до Рамкели, и там встретился с Рупой Санатаны, освободил их там. Но мы не можем сказать, что какое-то из предприятий Махапрабху было провальным. Нет, он просто из смирения говорит, что я хотел пойти во Вриндаван, я, но я Гададхару сделал больно, поэтому я не смог дойти до Вриндаван. Это, это он так говорит из-за своего смирения, что я хотел пойти, но из-за того, что я расстроил Гададхара, у меня ничего не получилось. Но ну, на самом деле, Но конечно махапрабу же... То есть как только Махапрабху захотел махапрабу твердо этого, он ушел. Одним ранним утром он ушел, он пошел, он был готов идти. То есть как он был готов идти? У него не было никакого, никаких багажей, не так как у нас куча чемоданов, нет, он, все, что было у с собой, это лота. И мало, все, все, что четкие, все, что у него было с собой. Так он вышел и пошел. Преданные стали искать, где он, когда проснулись. И они увидели следы Махапрабху, что он ушел ушел через лес, потому что, если бы он пошел по главной дороге, то преданные наверняка догнали бы его и вернули назад. Поэтому Махапрабху разумно пошел через лес, через лес, который был полон диких животных, львов, тигров. Он шел без всякого страха, потому что в сердце змеи, в сердце льва, в сердце тигра находится Махапрабху. Махапрабху везде существует, он присутствует всюду, находится повсюду. Когда Махапрабху дошел до Варанаси. Он встретился с Чандра Шекхарайчарей и Тапаномишрой. Это великие преданные спутники Махапрабху. Там они служили ему. Во сне прежде они увидели, что идет Махапрабху идет. То есть они проснулись с четким пониманием, что Махапрабху близко. И Тапан Миш рассел и стал ждать Махапрабху. Специ они специально вышли, вышли из города и ждали на подходе, когда придет Махапрабху. И действительно, он пришел, они встретили его. Там в Варанасе один браман хотел пригласить Махапрабху на какое-то большое мероприятие, которое он организовал. Браман был очень расстроен тем, что когда он начинал рассказывать другим Майеваде, рассказывать Майеваде о Гауранге, а о том, как прекрасен Махапрабу, они говорили ему, не ходи к нему, он обманщик, танцевать, петь и танцевать, это не то, что должен делать саньяси. Будь осторожен, не ходи к нему, он наверняка занимается черной магией. И Пракашинанда Сарасвати это говорил. И сам Сарубам Батачарья говорили эти Маевади Вата отправится из-за того, что он с ним пообщался. И мы знаем прекрасно этого читания. И Вот этот э, Брахман рассказывал, им те говорили такие нехорошие вещи. Этот браман пришел к Махапрабу и с горечью стал говорить, что я хотел рассказать ему Твоей славе, а они... Даже Твоего имени целиком не говорят, они просто называют Тебя читание, не Шри Кришна Читание, а просто Читание. А Махапрабху сказал, Майвади — оскорбители, они совершают оскорбление лотосным стопам Кришны. Именно поэтому они не могут даже произнести Его имя, Шри Кришна. Поэтому они называют меня Чайтанье. И этот самый Браман пригласил Махапрабу и сказал, «Конечно, я знаю, ты никогда не посещаешь никаких больших собраний, но если по своей милости ты примешь мое приглашение, я созвал всех саньяси». И тогда Махапрабху понял, что это особая возможность. Майвади. Он подумал, что это замечательная возможность, чтобы изменить сердца этих Майвадий. Как раз они соберутся все в одном месте. И Махапрабху согласился. Когда он зашел в это собрание, в Ашнаву, простите, в Саньяси, все они сидели с Экадандами, с Майвадскими, как Майвадские Саньяси, Махапрабху омыл свои стопы и сел, сел куда-то где-то в стороне, и все стали говорить, ему зачем вы садитесь здесь, в грязном месте. Махапрабху сказал, да я есть грязный человек, то есть вот это мое место. Но там присутствовал вот этот самый Пракашананда. Он был учителем десяти тысяч учеников. И как раз он сказал Махапрабу, что «Зачем ты тут сидишь, это так грязно?» Он взял его за руку и повел в какое-то более подходящее для Махапрабу место. И тогда он начал говорить, про Сарсавати начал говорить, «О, ты похож на Нарайну!» Так удивительно, как, так, такой удивительный облик. Ты, ты, ты, же саньяси, значит, сампрадая. Мы, мои и ты, мои Ведь у Махапрабху была какая-то саньяса. То есть они приняли Махапрабху как своего. Они подумали, это саньяси наш. Есть... Ты, мои вади, мы, мои, мои Так почему ты к нам не приходишь? Мы поговорили о Виданти обсуждали Веданту, зачем ты ходишь, повсюду танцуешь, поешь. Махапрабху начал говорить с большим смирением. Всегда Махапрабху делал так, потому что тем самым он, то есть он пытался донести до своего собеседника, что он не прав очень мягким способом, чтобы он сам понял, чтобы не сделать, не причинить большую боль ему. Это тысячи примеров, когда Махапрабху так себя вел. Например, в случае с Рабхамбатачари, он сам осознал, что сам ощутил, что Махапрабху меня победил, что я поражен, а не так, чтобы Махапрабху какой-то огромный позор для него устроил. Итак, Махапрабху сказал, «На самом деле я глупец, я не образован». Мой гуру Падпадма сказал мне, «Ты глупец из глупцов, у тебя нет права изучать веданту. Единственное, что, как я могу помочь тебе, я дам тебе мантру. Ты ее повторяй, и на этом все». «Просто совершай киртан» — это единственное, на что ты способен. Услышав это, Пракашинанда Сарасвати был поражен. Правда. И после этого Маевади начали что-то рассказывать Махапрабху о имперсональном брамане. устанавливать имперсонализм, а Махапрабху побеждал их теории. И так одну за другой их маеватские теории были э, побеждены Махапрабху. И они осознали, что мы потерпели поражение. И в заключение... Прокшнда сказал, все, что ты говоришь, та ситханта, которую ты излагаешь, верна. Тем не менее, мы из Шанкара Сампрада, из Сампрада и Шанкара ачарья То есть, с одной стороны, он был побежден. То есть он, в конце концов, сам Пракашананда и все его десять тысяч учеников стали танцевать вместе с Махапрабху. Такое чудо совершил Махапрабху. За очень короткий промежуток времени он изменил сердца тысячи Маевади. Есть одно место под названием Бинду Мадава. Там все Маевади танцуют, танцуют. Киртаны, как, сам, как делал это читание Махапрабху. Так вот, я к тому это все говорю, что если прабхадананда, вот этот самый Пракашинанда, есть прабадананда Сарасвати, Прабадананда Сарасвати уже был в саньяси. Все, все, что он, То есть он и был уже в Вайшнавским саньяси. Единственное, что он изменил Вкус, то есть благодаря общению с Махапрабху, он получил вкус краси. и поэтому он пошел во враж совершать баджан. А Пракашинанда был в Маеваде, в Маевадском саньясе. И даже по времени не сходится, что это была одна и та же Личность. По времени событий. То есть, как возможно, что великий Вайшнаф, он уже был в Шри Сампрадае, что он пришел в... Варанаси, чтобы получить там саньясу в моеватской линии. То есть, ну это невозможно, это не логично. И значительно позже Махапрабху пошел в этот э, свой, свой путешествие до Вриндавана. Моего... Кто такие Маадисаннез? Сан Это очень грязные люди. У них нет никакого вкуса ни к чему. Какой там вкус? Там голая философия. Так вот про Сарасвати это как надо было сойти с ума, чтобы он пришел к Майваде и получил у них их Майвадскую саньясу, когда он уже был значительно, значительно выше их. Ни исторические факты, ни ситханта никак не доказывают, что это одна и та же личность. Полностью противоречат. То есть мы заключаем, что это я уже написал э, много доказательств тому, что это не одна личность. Книга я написал статью, книгу, и она на бенгале. Когда-нибудь мы переведем на английский. Прабаднанды Сарасвати Пат из Шри Рангана пошел во Вриндаван и там занимался баджаном. Агапал с вами учился у Прабаднанды Сарасвати. Он в конце концов подрос и пошел во Вриндаван, получил дикшу у Прабаднанды Сарасвати. Он, потом он жил порой с Гуру Девом, порой во Вриндаване, с Рупой и сенатной Госвами. Сенатной Госвами жил в... там, где сейчас находится храм Мохана, а Рупа Госвами... Кадамбе. То есть они постоянно встречались, обсуждали лилы Кришны, где в каких святых местах проходили. И с Госвами, все время хотел быть Санатной Госвами. Санат обладал такой а, любовью к нему, такими глубокие отношения у них были, что не могли они разойтись. Все время были вместе. Иногда Санатна Госвами ходил в иногда иногда Гапалбата к нему. Сейчас я хочу рассказать о том, как был найден Радхараман. Это большая история. Я расскажу лишь о важных моментах. с Госвами, то есть совершал баджан на Рада Вот там, где сейчас находится Радараман, вы заходите сейчас в храм внутри, то есть как-то внутри вот этого места. Храм был построен по -по позже. А вот где сейчас вход в храм Радхарамана, самый вход, самый ворота, вот как раз там и совершал Баджан Гапалабата, и как раз там проявился Радхараман. То есть там получается два входа в храм Радхарамана, и через него проходят только те, кто знают о нем. Чуть-чуть он как-то в стороне находится. Именно там совершал с вами он поклонялся шалаграммам. Из гандаки он собрал шалаграммы и поклонялся им. Много у него их было, не было божеств. У него не было ни храма, ничего бы то ни было еще, он был абсолютно нишкинчан. На ночь он закрывал шалограммой, перевернутой корзиной, потому что у него ничего кроме корзины не было. Денег не было. Просто переворачивал корзину, накрывал ей. 10-12 шалограмм у него было. И так я рядышком можно спать. А утром он проводил и Марати, поклонялся Туласи. Однажды. Один богатый человек хотел сделать пожертвования, различные наряды, украшения божествам Вриндавана. Как раз в то время постепенно находили, открывали новые и новые божества. Радарама, то есть Говиндаджи, Гопинадх. Это все долгие истории, но постепенно они проявлялись. Затем нашли банка, банки Бихари, Харидас Такур нашел, завтра об этом расскажу. Так вот, этот богатый человек хотел пожертвовать божествам короны, украшения, дорогие одежды. А Гопал Бадхасвами подумал, к сожалению, у меня нет божеств, поэтому мне не на кого одевать э, украшения, не некого наряжать. То есть не нарядить шалограм в корону, в одежды. С таким настроением он лег спать. То есть ему было обидно, то есть больно от того, что он не может украсить, одеть, нарядить своих шелограмм. Когда утром Гапабата проснулся, принял омовение для начал, он стал поднял, поднял корзину. Он увидел, что там проявлен Радараман. Он поразился: а где шелограмм? На месте шелограммов находился Радхараман. Ни одного шелограмма не осталось, стояло божество. Он был настолько поражен, хотел. Радхараман был настолько сладостен, что он хотел об, об, обнять и зацеловать его. Вот здесь у нас повсюду божество, изображение Радхарамана. Он стал обнимать, рыдать, а потом он понял, что на спине Радхарамана есть след от шилограмма, который говорил о том, что это божество проявилось из шилограмма, шилограммы объединились и образовали собой Радхарамана, и по сей день. Если вы будете удачливы, вам панды, может быть, покажут, хотя они этого не делают, покажут спину Радхарамана, вы увидите, что там отпечаток Шалаграмма, который доказывает, что происхождение Радхараман произошел от шилограмм. И по всему Вриндавану распространилась эта новость. Рупа, Санатна, узнали об этом и с утра побежали к нему. Стали поздравлять Гапалабату, обнимать. Ты так удачлив, так удачлив. Радхараман настолько сладости, был настолько сладостен, что каждый, кто смотрел на него, хотел обнять его, заключить свои объятия. Кто-то считает Гапалабату Госвами Гуноманджари. Так или иначе, он вечный спутник Рада Говиндаджа и вечный спутник Гауранги Махапрабху. Такого преимущества Гаудиа преданных, если предан достигает успеха в Гаудиа баджане, он обретает место и во Вриндавана Лиле, и в Гора Лиле. Такого преимущества преданных Гаудиа вашнивизму. и во Вриндаване вечное место у них есть, и в Хами. Так проявился Радхараман. Думаю, что это был месяц Вайшака. Впоследствии построили большой храм для Радхарамана. И с тех пор поклонение Радхараману производится на лучшем, на лучшем уровне. Госпами служат ему, проводят различные фестивали Радхарамана. Сейчас у меня, к сожалению, нет времени их посещать, но время от времени там проводят замечательные праздники. На месяц Вайшакха богатые люди устраивают фестиваль цветов. Там цветы на лакхи рупиях закупают, все имя украшают. Если вы увидите Радхарамана, вот в, в, в эти дни вы уже никогда не вернетесь в свои страны. Вы сойдете с ума. Обезумите. Я не мог сдвинуться с места, когда смотрел на него. Я сидел в, часа, в храме Радхарамана часами, я повторял харинам, смотрел на него, преданные пели замечательные киртаны там. Я слушал. Я очень люблю люблю киртаны, люблю баджаны. Я сидел, слушал, дал часы напролет. Радхараман уникален. Если вы получите даршан Радхарамана во Вриндаване, я думаю, что это величайшая ваша удача, величайшее благо, и вы никогда не забудете его. Вы, когда домой поедете в свою страну, возвращаться будете, повезите с собой изображение Радхарамана и других божеств и каждый день смотрите на них. Утром просыпаетесь и смотрите на них, на их, в их божественные лица. Еще нужно рассказать о, Гопала, о том, как Шринива Сачарья получил дикшу от Гапала вами. Затем мы поговорим о том, как был открыт банки Бихария. Завтра мы будем.. Говорите об этом, сегодня время уже вышло, на этом я должна остановиться. <паспорщик>